Хиспект режет? Не режет, но письку отрежет. А, здрасте всем нарезчикам. Короче, рассказываю про самые полезные БАДы, которые могут принимать все и улучшить свою жизнь, учиться свое здоровье, вот просто по дефолту купив вот все вот эти вот добавочки. Короче, витамины Адам. Это просто комплексные витамины, которые могут. Ну, вы можете и в аптеку прийти типа, купить комплексные витамины, но я вам сразу говорю, там чуть ли не в сто раз меньше содержания вообще, в принципе, витамин. Адам это вот такая вот капсула. Сейчас покажу. Она вообще мерзотнейше пахнет. Но это, короче, вот такая вот большая капсула. И ты в таких в день хуячишь две. Это просто комплекс витамин кому интересно вот если сейчас камера сфокусируется можете э, поставить на паузу но она не хочет фокусироваться вот поставить на паузу и, и посмотреть что э, ты получаешь в, условно в одной таблеточке, сколько куча разных всяких витаминок добавочек и так далее это короче вот такая тема э, если ты человек который э, ну такой таких тебе нужно в день две, две выпивать если ты купил вот такую баночку большую а советую всегда большие брать потому что дешевле выходит если ты как бы э, не пьешь энергетики и у тебя не хватает витамина d а тебе Скорее всего не хватает витамина D То можно еще дополнительно купить вот этот Life uh, Essential uh, Короче, такого такого uh, Что-то там комплит Найдете, найдете life, life Essential, вот этот Extension. Это, короче, витамины группы Б. Скорее всего, у каждого жителя России, опять же, из-за специфики нашего питания, не хватает витамина Б. И содержание вот здесь недостаточно, чтобы вот здесь вот, вот здесь, вот здесь ты его дополняешь. Поэтому вот эти вот две штуки, две такие в день и одну такую, будет заебись. Но предупреждаю, ссать от этих двух штук, будете просто пиздец каким ядерным цветом. Две вот таких, одну такую ссать, будете просто пиздец каким цветом ядерным, вы охуе. Я сейчас вот ссую, э, мне страшно становится иногда. Но, если вы хотите просто поддержать себя, а не прям что-то восстановить, то, ну, начинайте как бы с двух таких таблеточек, и одной такой, а потом переходите на одну такую, одну такую. Или про эту вообще нахер забываете. Не знаю, просто можете вот эти. Сначала по две пить, а потом по одной. Э, просто, чтобы сначала ты как бы все себе пофиксил, а потом просто, ну, типа, поддерживаешь по одной таблеточке всю жизнь. Вот. Ну, не всю жизнь, типа, нужно брать перерывы на несколько месяцев. Вот, потом. Трибулус, э, это конкретно штука для мужчин. Если ты парень и у тебя нехватка тестостерона, но что-то там пися, короче, не стоит, что-то мышцы не особо быстро растут, это не тестостерон в чистом виде, это, короче, специальная травка... Это, короче, специальная трава спрессованная Вот она даже, выглядит, как спрессованная. она даже выглядит как спрессованная трава Цвета такого И пахнет соответствующая прям травой Это, короче, травка, которая стимулирует выработку твои, твоего собственного тестостерона То есть это никакие не анаболики, никакая херня Это просто повышает твой собственный, выработку твоего со, собственного тестостерона И то повышает там как-то странно Там лучше погуглите про эту тему Вот я не особо а, силен в этой штуке Но она просто вот, повышает тестостерон Выработку тестостерона для, для пацанов полезно. А, витамин омега-3 а, вот такая вот штука. Я думаю, вы даже вот об этой штуке слышали. Рыбий жир, омега-3... Я не думаю, что каждый из вас э, кушает красную рыбу там хотя бы два раза в неделю. Ну, типа, плюс, чат, если вы не едите красную рыбу два раза в неделю. Вы обязаны пить омегу-3, пацаны. Sorry. Типа, sorry, но вот как бы оно так работает. Наш, на, на, на, наш организм, что в молоке... В... Ой, нет, это витамин D. Я, я сейчас не, буду, не хочу договорить лишнего, но, короче, человеческий организм очень сильно не получает омегу-3. Это ультраполезные жиры для мозга, вроде бы в первую очередь для самочувствие, для, не знаю, памяти, не то, что прям для памяти, но, короче, это Одно из незаменимых штук, в принципе Для любого человека планеты Земля Особенно жителей России Может быть, у каких-нибудь японцев, которые суши едят каждый день Может быть, для них вот такая штука и не нужна Но практически для всех остальных на планете Земля Такая штука нужна Вот про нее обязательно почитайте, ее обязательно купите Ну и последнее, витамин К2 Вроде бы он помогает Усваиваться витамину D У меня витамин D находится Вот в таких вот капсулах, в очень большой дозировке D10, тут 10 тысяч содержание витамина D. Но если вы на улицу выходите и иногда там молоко, яйца, сыр кушаете, то вам витамин D в такой большой дозировке, как у меня, не нужно. Можете купить обычно витамин D, там не знаю, двухтысячный какой-нибудь, и витамин К2 к нему, потому что витамин К2 он помогает усвоению витамина D. И условно витамин D ты кушаешь, а витамином К2 ты помогаешь ему усваиваться. Это солнечный витамин, то есть если вы этот инсайде, который дома сидите, вы обязаны пить витамин D еще дополнительно вместе с витамином К2. Но если все это вот так вот откинуть, как бы вот эту всю штуку Самое, вот что я вот для всех просто могу посоветовать Прямо сейчас идешь на озон и покупаешь Это э, комплекс витаминов Потому что тут ну, типа в одной, в одной таблеточке все э, Адам и омегу-3 Так как у всех проблемы с омега 3 Абсолютно у всех на планете Это вот две обязательные штуки обязательные Все, спасибо за просмотр Берегите свое здоровье, мальчики И не кушайте так много сахара, как э, кушал его раньше я